Слышишь, что по рации говорят? Ура, парад, спроси Алекса, как дела, что делай, дальше All oh right. Раз, дай рамки, дай рамки. Отходи до фуньи. А? До фуньи отходи, чешок, да. Квадрик, Квадрик, вы не подняли, не нашли? Алекс, Алекс, Алекс, Алекс, Алекс, Алекс, что делать? Ну надо, я принял, принял. Плюс, плюс, плюс, иди на драку. Ого, я саняюсь, я не могу Я не шарю 19, команд, команд. Стоит, вы, вы, вы, вы. Быстрее парни быстрее Алекс Алекс Алекс Алекс Алекс что делать что делать Алекс что делать уже все что было откидали что по квадрику что по информации что по информации сколько там сколько там минус восемь десять плюс-плюс Потом а.